У меня в руках один из продуктов компании «Супротек» — это антигель 3 в 1. Этот продукт предназначен для снижения температуры замерзания и температуры фильтрации дизельных топлив в холодное время года — это межсезонье и зима. Чем же отличается этот продукт от других средств антигель, присутствующих на рынке? Прежде всего, это цитан-корректор, а повышение цитанового числа положительно сказывается на работе дизельных двигателей и обеспечивает легкость запуска двигателя в холодное время года. Кроме того, продукт содержит смазывающие добавки, это положительно сказывается на работе сложных узлов топливной системы, таких как ТНВД и форсунки. Я езжу на дизельном автомобиле и в межсезонье, когда наступают морозы. Очень большая вероятность того, что за ночь солярка может подмерзнуть и с утра не запустится мотор. Поэтому я добавляю антигель от компании Супротек. Добавляю именно этот антигель, потому что он, кроме того, что работает как антигель, то есть снижает температуру застывания топлива, он еще повышает цитановое число, в отличие от других антигелей, и повышает смазывающие свойства дизельного топлива. Потому что в России солярка более сухая что вредит топливной аппаратуре. Супротек антигель 3 в одном предназначен для предотвращения застывания топлива в баке вашего автомобиля. Данный состав также имеет смазывающее свойство и повышает цитановое число. Заливается флакон на 40-60 литров перед заправкой. Это необходимо для того, чтобы состав хорошо размешался с топливом и разошелся по топливному баку. Супротек. Добавь в жизни.